и «Большие и светлые» – это самые большие кабинеты. У нас ни на Желябова, ни на Пролетарке таких кабинетов нет, потому что все пристроенное помещение. А здесь мы сделали ну, вот, максимально удобно, во-первых, для детей, во-вторых, для педагогов, большие светлые помещения. И ну, вот очень удобное размещение этого здания, потому что близко от вокзала. К нам из области приезжают дети на электричках, и сюда им удобно. Ну и вообще вот э, и из Южного, и из Мамулина сюда удобно тоже ездить. Не говоря о детях центрального района, удобное расположение.